Глаза, стекляшки, стой. Сюда лежать. Вы кто? Нужно резко вправить шею. Не надо! Кричите для правдоподобности, как будто вам очень больно. Это неправдоподобно. Дышите. А, вот здесь сложно. Дышите. Здесь надо правильно замотать. Не дышите. Не дышите. Я же попросил, не дышите. Леха, здорово! Подписан, ты подписан на канал или нет? Говори! Ребята профессионалы, они работают всего лишь второй час Все будет замечательно, не переживайте Они приехали со Швецарской Васила. А сколько весят легкие? 200 грамм Они получаются легкие? А как это делать? Это нужно делать вот так? Все ладно, ребята, это не смешно Человек находится на грани жизни смерти. Умирай! Быстрее, Глент! Ой, нос забыл закрыть Алексей, привет! Вернее, ипотеку! Так, смотрите, ребята, вы в каком-то положении зафиксировали мне ногу. Да. Вы еще не знаете, в каком. -то. Так, на костыль. Так и должно быть. Это чтобы ступня не напрягалась и всегда шел кислород. Не надо повыше. Все хорошо, все хорошо. Мы врачи, мы лучше знаем. Кто такой? Вы пациент. Мы врачи, а ты молчи. Красная лампочка говорит о том, что Алексея, к сожалению, меня здесь не было. Да нет, Серега, мы все зафиксировали. Перевернусь. Да, ничего не надо. Терпите, все хорошо. Мужики, мужики, другая нога.